Всем привет, с вами Амир Исламов, и в этом видеоуроке я решил объединить две рубрики. Первую рубрику «Как это сделано» с своего YouTube-канала и «Design Challenge», в рамках которого я дизайню ежедневно концепции дизайна и выкладываю их в своем влоге ВКонтакте. Ссылка на влог, кстати, будет в описании, и подписывайтесь, и вы можете следить за моими результатами. Так, Сегодня у нас на разборе, вернее, на создании вот такая вот работа Ди Каприо по его картине «Выживший». Автор, к сожалению, ее я не знаю. При клике на работу переводит на дрибл, но с дрибла она уже была удалена. Видимо, автор ее уже перерос и не стал использовать в портфолио. Но, тем не менее, мне она понравилась. Здесь достаточно много деталей. Есть такие маленькие кнопки play, переключатели, виды даже подписи. Переключатели слайдеров и такой популярный и интересный эффект изображения за текстом. Ну, либо наоборот, текст за изображением. Используется нестандартная сетка. Одно выравнивание идет здесь, с краю, с двух сторон, видите, как одинаковое. И внутри есть еще одно выравнивание, еще одни направляющие. И давайте разберем, как все это было сделано на примере двух экранов. Думаю, здесь вполне будет достаточно. Как вот сделана картинка, выходит за блок с текстом. Мне кажется, довольно интересно. Так, скопируем это изображение и перейдем в Photoshop. Тут я уже заранее создал наш документ. Размер документа 1440 пикселей в ширину. И сетка будет с будет использоваться на 12 колонок. 1170 пикселей контентная часть. Так, здесь, наверное, я вам немножко соврал размер холста 1400 пикселей скорее всего давайте посмотрим нет все правильно 1440 пикселей так в первую очередь мы перенесем сюда изображения которые я уже заранее подготовил я их сумел найти с Каприо так нажимаем комбинацию ctrl o Ти -ти -ти. 30 дней дизайна и сегодня у нас уже 15 день когда я выкладываю свои работы ежедневно кроме одного выходного так декабря вот мы перенесем сюда заранее в photoshop и отразим его по горизонтали как мы видим здесь у нас смотрит он вправо а у нас на оригинальной фотографии влево жмем правой клавишей отразить по горизонтали так. Перетащим его вот сюда. Я преобразовал, преобразовал его в смарт-объект. Либо это было сделано уже автоматически. У меня просто такая привычка. На автомате я перевожу его, все картинки, Smart смарт-объект. Делаю это для того, чтобы у нас не терялось качество при масштабировании, либо трансформации изображения. Так, первое, что мы сделаем, это начнем с шапки. Добавим сюда надпись в виде логотипа Леонардо Ди Каприо. Менюшку. Которые очень плохо видно. Вижу, что здесь есть Home, фильм, еще какая-то фигня. И бургерное. Меню бургеров справа. Так. Уберем направляющий, мы увидим, что здесь отступы достаточно маленькие к краям. Я их уже заранее разметил на бутстрабской сетке своей перед созданием этого видео. Вот они. То есть, как мы видим, сетка начинается бутстрабская у нас вот здесь, с этих краев. И здесь дополнительно я еще поставил две сетки, вернее, блок квадратный, и наметил центр у каждого со каждой стороны. Думаю, здесь ничего сложного. Так, пишем текст. Шрифт. Ну я думаю, OpenSense здесь будет нормально. Начертание оставляем Символ. Лео Нардо о Перенесем ее слоем выше. И выровняем по направляющей. Так, сразу дублируем слой вправо и напишем нашу менюшку. Немножко написано у нас Caps лохом, за заглавными буквами Так, вам наверное слышно Мое кликание моей ужасной мышки Это моя временная мышка Она очень сильно щелкает по мозгам Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Home Films э, Что еще добавить? Добавим давайте Оскар, ведь за эту картину он получил как раз таки Оскар у нас, я надеюсь пишется так. И в конце что еще добавить, давайте добавим история History и сделаем буквы все эти заглавными, здесь вот и поменьше. Так сменим начертание на регуляр. Так, переместим влево, а справа будет у нас находиться бургер по правой направляющей. Так, засветилось случайно свой рабочий стол. Возьмем, возьмем, возьмем, что-то язык заплетается. Возьмем линейку, фу, линейку говорю, линию и разметим три ну, линии, конечно толщина 2 нет, ну, пожирнее немножко у нас бургер да, хочу пожирнее, чтобы был так, выровняем все это дело здесь вот, пац так, ну, наверное, не такой же бургер жирный должен быть у нас какой-то биг -тейс получился Чуть, чуть поменьше да создадим папку сразу да всегда создавайте папки приучите себя к этому чтобы у вас был порядок чтобы вас любили верстальщики ну и чтобы сами не путались постоянно в своем хаосе так возможно мой бургер чуть жирнее чем у автора но нормально я не рекомендовал сделать бургеры в веб-версиях. На мобильных еще можно от этого отойти, а в веб-версиях смысла особого нету. Но ну, зачем он нужен, если можно нормально менюшку нарисовать? Есть же место. Так, и снизу у нас были линии. Заливка. Такую же оставляем, только толщину первую. Линия разделяет меню и логотип. Так, чуть пониже отпустим, добавим воздуха побольше. На самом деле я бы так делать не стал, как у автора, но давайте посмотрим все-таки, как это было сделано. Все-таки рубрика так называется. Здесь он провел эту же линию, но вот где голова Ди Каприо, он ее убрал. Да что ж ты так надо убрать эти штуки которые меня переносит на рабочий стол я создал нет я еще не создал нужно создать маску слоя вот линии разделяющие давай и стереть часть так, здесь стер лишку немножко, хотя нет, нормально. Ну, эти мышка такая. Так, уберем непрозрачность немножко, где-то до 20%. Ага. Она такая, она как бы есть, но еле видная, еле видимая. Так, здесь смотрим, что расстояние было у нас одинаковое, мы немножко ее вверх поднимем. Так, и здесь еще одна будет линия у вас находиться. Вот будет срабскую сетку, я все-таки обычно включаю, даже если она у меня нестандартная идет. Вернее, если она нестандартная, она уже не вы Мне просто удобнее ориентироваться, когда у меня много направляющих. Кому-то они мешают, но я довольно к ним привык. Так, и упакуем все это в одну папку, назовем ее Healer. Так, далее напишем текст decap. Здесь есть два варианта сделать. Это срезать декаплио башню и добавить текст под нее, под слой ниже. Но вариант проще, мне кажется, если вы не будете дергать туда-сюда текст, то можно просто поверх наложить текст и добавить маску слоя, затерев лишние участки у букв давайте так и поступим включим наши направляющие так и размечу сразу где у меня будет идти второй блок контентной части так он примерно у нас идет где окончание логотипа то есть здесь с этой стороны и с этой стороны у нас будет одинаково так добавим наш текст д open sense Думаю, вполне подойдет и наверное болт ну да болт будет нормально Сейчас проверим еще экстра болт ну, еще лучше так увеличим букву еще сильнее. Нет, все-таки немножко неправильно разметил. Левее будет у нас находиться второй, вторая линия сетки. D-каприо. D у нас идет, где ухо. Чуть поменьше шрифт. Ну, где-то вот здесь вот. Давайте сразу добавим текст cap. Дублируем этот слой. И вот здесь вот cap. Только здесь у нас строчные буквы. Ну, шрифт не тот, конечно, но похож. Буква A отличается. Так, уберем пока направляющие, чтобы они не мешали. Ага, здесь мы видим, что кар идет тоже согласно этой сетке. То есть, если здесь у нас отступ будет идти вот по этой линии, то, соответственно, и кар где-то здесь. Но у автора здесь больше трекинг задан из-за этого смотрится на нормально так пробуем его немножко сместить вправо Нет. Тут даже сильнее смещенных правок буквы. Ладно, сдвинем. Вот здесь. Вот тут башка маленькая, так. линии потом поправить вот так будет нормально здесь у нас будет идти вторая линия идеально конечно сейчас можно было все это убрать и оставить здесь только линии так идем далее как я уже сказал пойдем вторым путем зададим маски нашим буквам и срежем лишнее Так, создадим маску слоя, немножко уберем, не еще, чтобы было видно, что мы стираем. Здесь уйдем на маску, выбираем инструмент ластик. Можно ластиком, можно было выделить любым, любым инструментом выделения и убирать, но мне быстрее ластиком это и не совсем правильно. В идеале пером. Пером все это дело выделить и затем создать выделение и просто удалить. тут сейчас небольшой. Так, вот здесь, где волосы, лучше взять другую кисть, вот такой вот, неровную чтобы было ощущение что у нас есть какие-то волосы у него что ли они просто затерты немножко не та берем пока направляющий Ctrl-H, чтобы они нам не мешали на щелкать челку бери надеюсь вам слышно меньше щелка не ты так ну, вот чуть-чуть отдарить и в принципе нормально клавиша x вы можете переключать цвет с черного на белый и тем самым удалять либо возвращать нашу маску так, и сделаем то же самое с текстом cup. берем непрозрачность так давайте здесь немножко поступим вторым способом возьмем инструмент ну, например, магнитное лосо. Так, растушевку на двойку назначим и проведем линию. Лосо автоматически перелепляется к контрастным частям изображения. Так, здесь можно неаккуратно. И соединяем наши точки. Теперь нажимаем Delete. Ага, а маску слоя-то не создал Так, нажимаем Ctrl-Shift-I И нажимаем Маску слоя Все То есть мы сразу создали ее из выделения Добавляем непрозрачности Ну, это лучше, но not... Растушевку, конечно, я зря добавил Растушевка была лишней Давайте вернемся назад Возьмем инструмент выделения и он говорит, что уже поздно возвращать растушевку. Ладно. Ту -ту -ту. Сделаем еще раз. Если выделили что-то лишнее, то нажимаем Backspace. Терпеть не могу выделять участки ди прям... Так. И здесь уже можно Delete Ctrl D и возвращаем непрозрачность. Сейчас все равно придется нам ластиком поработать. Все-таки магнитное волося не идеал. Лучше пером выделил Так. Также переключаемся к комбинации X на клавиатуре, добавим немножко жесткости. Так, и здесь тоже можно взять кисточку штриховатую. Вблизи, близ, конечно, уродски, но чуть-чуть и их вполне растечно. Все-таки я пожалел, что использовал магнитный голосо, пришлось все равно дорабатывать кистью. По-колхозному Ну вот часть сделали д так осталось добавить снизу текст и затем перейти к более сложным моментом так леонардо этим мы переместим эту картинку сюда просто я перепишу этот текст Выберем инструмент текст шрифт. Я, к сожалению, не знаю, какой здесь используется шрифт, но сейчас возьму какой-нибудь из своих, которые имеют засечки Так, это здесь был, я его недавно использовал. Повлев, вот. Уменьшим размер. Ну, на 20, наверное, будет слишком мало, 25. Так, цвет Леонардо Публичный лидер И завоеватель Оскара Шучу, там нет такого Сид Так, чуть увеличен наш текст Так, все равно мелковат трекинг большой, ага, трекинг стоит на 80. И добавим тренировщика. смотрится довольно громоздко, потому что здесь картинка все-таки маленькая и визуально отличается. В самом деле тут было бы примерно так же, если мы увеличим эту картинку. Так, добавим наши элементы скролла, они идут у нас уже по этой линии сетки, здесь вот, то бишь мышка так раз и стрелку нарисуем с помощью линий обычных стрелки у нас идут здесь достаточно тонкие Здесь мы удерживаем Shift, чтобы было под радиусом 45, под углом 45 градусов. Отражаем по вертикали вторую часть. Вот. Сначала дублируем ее. И отражаем по вертикали. Вот, получилась у нас стрелка. Объединим в один слой и выровняем по центру относительно квадрата. Тут что-то неконтролируемое Так Ну, можно было чуть потолще сделать ее стрелку, конечно, но ладно Подойдет И ниже идет просто стрелка Как я понимаю, здесь при наведении Отразим ее по горизонтали а ниже в обычном состоянии. Переместим все это в папку, скролл, достаточно странное у него выравнивание идет относительно вот этой линии. Я бы вырву, наверное, этот скидер текста. Давайте сделаем так, виднее. Так, это мы сделали. Снизу. Ну, добавлять давайте не будем. подпись с этим текстом маленьким стрелкой. Ставим так, как есть. На шее. Знак плея. Ну, давайте нарисуем. Возьмем инструмент Elps, заливку убираем и ставим обводку где-то на 2 пикселя. Так, и сверху многоугольник уже с заливкой. Если вы все еще смотрите это видео, то ставьте лайки и жмите колокольчик под видео, чтобы получать уведомления о новых видео. И знать, когда новый выход сюжета. Ctrl-J, Ctrl-T и немножко увеличиваем. И на втором элипсе уменьшаем непрозрачность до 20. Ну вот сделали мы кнопку Play. У него прям на шее. Давай. Так, сделаем еще второй блок этого чувака из выжившего и текстовый блок. Так, для начала откроем фотографию. соответствующую. Открываем. Перемещаем сюда. Мужик, мужик, преобразуем в смарт-объект. Так, этот блок, ладно, пока не будем папки объединять, просто вниз переместим, тянет внизу, вверху. ток уменьшим. Нет, наверное, так вот. <coughs> нему прямо здесь в руку упирается, как мы видим. Если мы уберем непрозрачность, то можем примерно подставить нужные значения. Так вот. Ну и башка у него шириной с руку, с руку. чуть повыше так, все, приступаем к самому интересному так, вылетела у меня программа для записи, давайте продолжим добавили наши картинки резкости тут волосы Ну, ладно, пусть будет так так, что делаем дальше, нам нужно поставить прямоугольник текст, и посох у нас уходит, посох деревяшка уходит вот сюда вот за квадрат давайте реализуем этот эффект, возьмем новый слой, создадим, выберем прямоугольник с заливкой, с белой заливкой, так, включим наше направляющее, чтобы было соблюдение сетки. Так, смотрим где у нас идет, здесь вот, начинаю вот отсюда, И где-то посюда. Далее нам нужно сделать, чтобы выделилось все, кроме участка деревяшки. Для этого переместим прямоугольник вниз, выделим его, зажав Ctrl, и перейдем на слой с изображением. Теперь нужно вот эта вот часть наоборот отсечь. Выбираем инструмент «быстрое выделение», зажимаем «Alt», то есть у нас выделен уже прямоугольник, нам нужно убрать с него часть деревяшки. Удерживаем «Alt» и проводим мышкой. Еще раз. Да. И теперь нажимаем «Delete». Ctrl-D, часть у нас выделилась неровно, возьмем ластик и поправим. Так, сделаем это не совсем аккуратно, но в принципе думаю понятен. Можно как эластиком, так и пером пройтись. И для наглядности добавим сюда текст. Я текст не вижу, есть, какой написан. Для, для примера добавлю рыбного. Но скажу, что если вы используете в портфолио какие-то работы, то рыбный текст лучше не добавлять. Выбираем текст и вставить lorem. Так, сделаем побольше интернеллияж. Размер шрифта 17 оставляем. Ну, в принципе, все. Стоило, конечно, немножко уменьшить это изображение. Можно, в принципе, отсечь с помощью выделения часть. Все. И, в принципе, снизу дальше ничего сложного. Здесь справа находится картинка. Также рисуем прямоугольник и вставляем поверх него фотографию. Данный квадрат красный берем сверху с точек скролла, которые мы рисовали, красные. И добавляем также стрелку. Здесь мы упустили маленькие детали. Здесь у нас идет линия, точки для пролистывания, которые будут загораться в зависимости от охождения слайдера. И здесь тоже маленькие детальки. Но думаю здесь уже дальше ничего сложного абсолютно нет. Основной принцип вам Понятен. На этом урок окончен. Не забываем подписываться на канал и ставьте ваши лайки. Также в ссылках в описании будет ссылка на мой блог ВКонтакте. Подписывайтесь на него. Следите за моим дизайн-челленджем, который я выкладываю ежедневно, сегодня уже 15 день. И до новых видеоуроков. Всем пока!